Всем привет дорогие друзья, меня зовут Паван и сегодня у меня есть две новости хорошая и ну, для кого-то, наверное, плохая. Первая хорошая. На моем канале уже 186 подписчиков. Спасибо, что вы со мной, что вы ставите лайки. Не нужно ставить дизлайки. Вот. Уже, вот. уже ну, достаточно много набирает просмотров. Спасибо вам огромное. Ну и, наверное, для кого-то плохое, что я больше не буду снимать мафию мафию потому что блин это она такая большая и снимать по 20 минут одно видео для меня как-то не очень так что лучше я буду снимать какие-нибудь другие игры буду снимать сам также Fight Night из фредди, буду снимать Fight Night из фредди 2 буду по постараюсь пройти Fight на Fight Night Вин uh, или буду проходить и еще какую-нибудь старинную игру которую я проходил в детстве буду проходить. стараюсь. Если, конечно, ее найду. А какую это секрет? А, спасибо, что вы ставите лайки еще раз. До новых встреч. Всем пока. Не забывайте подписываться, ставите лайки. И спасибо вам. До новых встреч всем.